Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем таро расклад для знака стрелец на ноябрь месяц. И работать мы сегодня будем двумя колодами карты. Это колода Таро Уэйта и колода 78 дверей. Давайте приступим к раскладу и спросим наше таро мудрое, что ожидает стрельцов в ноябре месяце. Какие энергии идут, какие возможности. И первая карта она как раз расскажет о задачах, об энергиях месяца. Три карты событий и настроений наших, как мы себя будем чувствовать. Карта работы. Карта отношений. И сразу выложим карты из колоды 78 дверей, чтобы посмотреть события, куда нас ведут, какие нам двери открывают. Это немножко как бы взгляд в будущее. Итак, задача энергии месяца. Открываются дороги, дорогие друзья. Стрельцам открыты все дороги, зеленый свет. Вы можете путешествовать, вы можете менять работу, вы можете начинать что-то новое. Для некоторых стрельцов эта карта может говорить о том, что вы убегаете от какой-то сложной ситуации. Вы уезжаете, может быть, из того места, где вам не нравилось жить. Или уходите с работы, с которой вам, на которой вам не нравилось да, работать Или вы выходите из каких-то отношений, которые не устраивали вас В любом случае, это дорога к более гармоничной какой-то жизни, более а, стабильной Мы пока еще не видим там берега, да, но мы уже начинаем вот этот путь Мы хотим этого И это стоит вам как задачей на ноябрь месяц Давайте посмотрим по событиям карты как видите очень интересные необычные и первая карта это башня башня это ситуация неожиданная, которая задача которой поменять нам мировоззрение какие-то события могут произойти в ноябре такие что мы изменим свое мнение о ком-то или о чем-то свое мировоззрение вообще может поменяться наша жизнь да вот кардинально. Почему? Потому что здесь идет слом старой какой-то нашей системы верования, убеждений, жизни Какие-то события будут нас прямо выпинывать, да Карта приходит тогда, когда уже ну, человеку объясняли, объясняли, да Давали подсказки какие-то, давали Но человек не совсем как бы понимал этих намеков И тогда приходят, приходят какие-то события, которые вот как сказать, насильно да вот Заставляет человека Изменить свое мнение, свое мировоззрение Но это, конечно, не только вот В таком плане да Здесь это просто Значение неожиданных Каких-то событий Это могут быть и приятные, конечно, события Это могут быть события, связанные С тем, что, допустим Ваши дети могут сказать, что у них будет Ребенок, у вас будет внук Это тоже вот слом системы Слом мировоззрения и после этого как бы жизни уже прежней не будет, да, вы уже приобретаете как бы другой какой-то статус, это может быть, конечно, и надо предупредить по этой карте, что могут быть дома какие-то, поломки, да, там прорвал трубу что-то с электричеством, с приборами электриче... ну, электроприборами. Поэтому проверьте все в начале месяца. Да. Если что-то требует ремонта, то сделайте, чтобы потом, как бы, не было больших каких-то работ, связанных с этим. Могут быть просто какие-то неожиданные новости, которых вы не ждали. По этой карте, видите, у нас башня, это что-то может быть связано с зданиями, да, на высоте, осторожно будьте, если вы где-то работаете, да, может быть настройки на высоте или связано с электричеством, если кого-то интересуют вопросы здоровья, вот у нас рядом карта Отшельник, да, который тоже указывает на внимание здоровье. Видите, он поворачивает светильник вот сюда на башню. Он говорит, будьте внимательны к событиям, которые происходят, будьте внимательны к своему здоровью. И здесь вот по этой карте могут быть какие-то скачки, может быть давление, да, будьте здесь осторожны. Что-то связанное вот с кровеносной сердечной системой. Потому что у нас здесь башня, да, может, как похоже на сосуд, да, по которому идут, идет наша кровь. И вообще по этой карте совет такой, что если что-то уходит, да, вот башня, она призвана что-то старое. Убрать из нашей жизни Чтобы расчистить место для нового Если что-то уходит, не жалейте об этом Не цепляйтесь за старое Пускай уходит И чем быстрее мы это примем решение Чем быстрее мы поймем, что это необходимо Башня приходит к чему? Чтобы вывести нас на какой-то новый уровень Поэтому если мы будем цепляться за старое Ну это просто сложнее для нас будет Если мы легко это принимаем То легко и пройдет Карта Отшельник ну, я уже сказала, что это здоровье, это может быть позвоночник, да, надо там как-то позаниматься что-то с костной системой, может быть еще это указанием на то, что нужно у кого-то появится желание уединиться, побыть одному, подлечиться, поправить как бы свое здоровье, заняться своим здоровьем и но ну, это как бы в плане физическом. Если мы более такой высокий план берем, это поиск ответов на какие-то духовные вопросы свои. И вот это событие, которое неожиданное да, придет или какие-то новости, оно даст вам какой-то урок. Вы станете мудрее благодаря вот этим событиям. Отшельник считается второй одной из карты добродетели. И добродетель по этой карте ⁇ это благоразумие карта говорит о том что согласуй свои возможности свои желания насколько ты вот твои желания они возможны да, в твоей жизни и карта призывает быть осторожнее в плане финансовом да а отшельник обычно уходит куда-то далеко и принимает на себя какую-то аскезу поэтому по этой карте хорошо голодание какие-то дни устраивает да? аскезу на финансовые траты. В смысле, что мы затягиваем пояса и берем только самое необходимое. Отшельник, как говорит, об... научись обходиться малым. Да? Может, тебе в жизни многое вот то, что ты берешь, покупаешь каждый день, много из этого тебе вообще не надо. Посмотри, что тебе вот нужно, самое необходимое. И делай и покупай только вот это. Карта отшельник еще может говорить о том, что в вашу жизнь может прийти какой-то учитель да, духовный, который будет вас наставлять, подсказывать, давать отдельные советы. Если вы уже сами очень мудры, имеете большой жизненный опыт, то, возможно, вы после вот этих событий неожиданных сможете стать для кого-то учителем и передавать свой опыт жизненный. Следующая карта маг. Карта говорит, что к концу месяца, да, все встанет на свои места. И вот эти события, которые приходили, они дадут вам уверенность в себе. Вы начнете понимать, что вы можете пройти через любые испытания, что вы знаете, как выходить из каких-то ситуаций, что вы знаете, как можете решать, каким образом, способом вы можете решать проблему, задачи да, в своей жизни. Появятся какие-то новые идеи, придет новая какая-то энергия. И вы будете себя чувствовать так, что я гору могу свернуть, у меня все получится, и появятся вот эти идеи, как я могу свои знания, свой опыт применить, и, чтобы улучшить свою жизнь. Давайте посмотрим, какие двери это открывает на будущее. Вот эти события неожиданные, да, они несут важные какие-то да, изменения в вашей жизни. Карта Луна, Старший Аркан, здесь у вас уже... 4, представьте старших аркана, это говорит о том, что очень важный месяц, и карта Луна, она говорит о том, что будет открываться какая-то дверь прямо в самую глубину вашей души, какие-то могут быть мистические, может быть, явления, необычные какие-то сны и Луна как бы говорит, что все всегда меняется. И вот эта карта — это один из этапов изменений в твоей жизни. Она развивает интуицию. Она говорит, после этого вы будете больше чувствовать, больше э, интуитивно понимать, да, что может ожидать вас или другого какого-то человека да, по жизни, по каким-то событиям. Э, отшельник. Мудрость, учитель, как мы говорили, какие двери открывает? Открывает двери к сотрудничеству. Через мудрость вы будете лучше находить какой-то общий язык с другими людьми. Да? Вы лучше будете других понимать. А поэтому будете быстро находить вот этот общий язык. Карта открывает. Отшельник открывает двери для реализации ваших каких-то новых идей, вот которые по магу придут. И нужно найти, карта советует, что в будущем нужно найти какие-то альтернативные решения для решения ваших задач, да, необычным способом их решать. По магу, какие открываются двери, это десятка пентаклей. Чудесная такая карта, которая несет материальную безопасность, в семье несет счастье, понимание, взаимовыручку, взаимопомощь. И такое дает стабильное положение в, именно в семейных делах. Давайте посмотрим работу. А на работе смотрите: вот вы здесь задача ваша начать новый путь какой-то, да. На работе выпадает карта Император. Это может означать, что вы должны, вот новый путь, вы можете начинать к новой какой-то должности, к новому какому-то положению. Взять, может, нужно будет на работе ответственность какую то на себя, решение каких-то важных задач Если это не так, то, возможно, большую роль в этом месяце будет играть ваше начальство Вы будете решать какие-то важные вопросы с ним, с начальством И давайте посмотрим, какие двери открывает такое положение Король жезлов, смотрите, здесь император, а здесь король. Это карты очень похожие, да, потому что император это старшего аркана, да, король, как бы человек, который владеет миром, руководит какой-то организацией или людьми, в смысле, и людьми, и организация имеет какой-то авторитет. И король жезлов. О чем это говорит? Что вот эта ответственность, которую вы возьмете в этом месяце на себя, да, новую какую-то, она несет вам. Именно такое положение в будущем, что вы будете продолжать, не продолжать, а как бы занимать вот такое положение. Если вы получите должность, то вы с ней справитесь легко. Если вы возьмете на себя какую-то ответственность, то у вас все получится. Не надо бояться ответственности в этом месяце. Ну и карта говорит о том, что вот эти события, они могут сделать вас таким серьезным человеком, Ответственно, вот этот опыт, да, он будет давать вам право не только помогать другим направлять их, но и руководить другими. Давайте посмотрим по семье, по отношениям. Ну, вот смотрите чудесно, какие карты идут. Девятка чаш, самодостаточность, успех, прибыль, праздники какие-то, да, возможно, вас будут приглашать на какие-то праздники или вы будете приглашать кого-то, но это праздники какие-то очень большие, где собирается много народу, и где приятно вот провести время, пообщаться. Карта еще может говорить о том, что нужно расширять круг общения, возможно, да, если вас куда-то приглашают, то не отказывайтесь, если есть какие-то возможности, наладить новые какие-то отношения, да, новых, с новыми партнерами заключать какие-то сделки, то идите к этому. Вообще карта говорит, наслаждайся жизнью, да, ты уже чего-то достиг и ты заслужил награду, да, ты должен дать себе время отдохнуть, порадоваться жизни. Какие двери это нам открывает? Паш пентакли, это материальная карта. И карта говорит о том, что к вам в двери может постучаться какой-то человек, ну вот гости, да, могут быть какие-то новости. И это у нас идет в ноябре, да, это как бы на будущее. Вот это общение, этот круг нового общения, который мы можем получить в ноябре, он нам откроет еще другие какие-то двери с помощью вот этих знакомств, с помощью вот этого общения. Итак, дорогие стрельцы. У вас шикарный расклад, перед вами открываются новые двери, какие-то будут неожиданности, которые сделают вас мудрее, умнее, дадут вас, вам энергию, дадут вам устойчивое такое положение на работе и дадут возможность расслабиться, отдохнуть и провести какие-то праздники дома. На будущее, если мы завесу приоткрываем, у вас будет усиливаться да, интуиция, обращайте внимание на сны, новое какое-то сотрудничество да, и стабильное положение в доме. Очень хороший расклад. Я желаю вам удачи. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.